добрый друзья! с вами Ники сегодня я решил создать свою команду YouTube. youtube это мое первое видео с вами лагерь лаги, лаги. буду выживать так крюч мой просто выживать давайте добудем немного дерева Добиваем. Скоро у меня будет скип. Еще. Я пока не скину. Это плохо. Ну, скоро будет. И нарубаем дров себе. Да. Э, ну, как я ненавижу любить давно это так долго. Ну, вот, не Mm -hmm. Это, общем, эм, только начал сразу болото нашел. Будем виднее следует. Эпик Это что у нас такое? Это что у нас такое? Зресенько. Эпик флейл. А дом, я думаю, построю прямо вот здесь. Вот здесь вот. Вот это поедет. Да, поедет здесь. Не знаю, как тут дом О, как хорошо, шахта. Шахта. Шахта. Ладно, ну, пришлось бы дом уже, думаю. Ладно, стоп. Чего я такой дебель? резюме, ну, ну, посмотри, вот, сори, твоя Сейчас я просто так вступил, то что не мог создать такой вот такой деревянный дополнитель. Кому я его показываю? О, полица, здорово. Ну, так мы будем быстрее мочи деревья рубить их. Это лучше, стас. Вот еще 6 Так, Так, так, вот, вот, вот, вот, вот, пошло, так потом но это эту курицу всех 이후�и куриц, Красивая, и, ой, да за красивое, вообще, извините меня, я сейчас тихо говорю своей. Как-то как не знаю, сразу. Так сейчас будем. Ну, давайте, хватит. Да, Продо ну, продолжаем собирать. Наш дуб, с которым мы потом да, будем строить. Ну, все, сорти нас паси. Порвем, что нам не надо. Вот это, забираем, забираем, забираем, забираем, забираем. забираем. просто эпично. Уже, уже сейчас мы наверно построить домик вот так вот ой 1, 2, 3, 4, 4, 5, блин, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот это. не епи, Это не епично, это не эпично. то, что звучал. Она три. Так, так вот, так вот, Ура, ура, ура, ура, начало домика. пока вот так вот все проживаем не это эпично не не будет не так ну канал будет все тоже блин ай ай ай ай ай ай для доски разбазарил. Нет, вот это плохо, вообще очень-очень плохо, что поранил так почти. Напорок, ну, напорок новый. А, блин! Вот-вот-вот, а вот, вот, вот. где мне еще сейчас брать досок? О, деревня. Эпично, эпично. Бара-бара-бара. Первое видео. Это уже деревня. Пишите, я проверяю. И... Ну, это эпично. Эпик. Эпик. Это эпик. Эм, потому что только уже первое видео, первая серия. И уже деревушка что ты у нас вот это, ну, это, вот это вот это. <связывая> О, вот такая крышу я там right, так выше. Друзья, вот так заберу, что у вас любилось. Мне жалко деревню, да. Я монстр, я знаю. Мне, мне ее жалко. Да. Сругой. А, их, Потом ее Сейчас нам ну, нужно позарезать дуб. Ау. Нет, ну вообще. Тут вот тут вот, нужно. А, позарезать дуба. Дуб-дуб. Дуб, давай скорее. А топора нету. Топора нету. А черт нет. Фу. Блин, топор капор сломался. Не файл, не это файл. Ну хотя, что у меня есть две палки и три дерева. Вот и все. все окей. Друзья, у меня есть. Ах, Нет, блин! А? Где мой ну не и вот сейчас появятся злые мобы. У меня даже кроватки нет, чтобы эту ночь переспать. И придется драться Не Я зря нашел железный мяч. Может быть, я сейчас успею построить дом. Домишко. Конечно, блин. все же, мне нужно много-много дерева, ну Его надо размножать. Давай я граблю Так. Это какое-то странное дерево что-то не повторяю яблоки такие делаю делали самый большого дерева не большое дерево вот вот вот вот вот вот вот а вот вот вот вот вот вот дубами на дерево так хорошо Ич ну, ну, да, ⁇ <коррешил> проеду, Вон, так, okay. Китай, хватит. ну минут 30 деньги мне О, конечно. О, еда! Я забыл про еду, блин! Вот я вот что пожалею. Все, окей. Пожалею мне сейчас. Сейчас я надо прогиться к дому. А, паук. Дома постараются Блин, ну, это же... Знаете, как я ну, ну, это все еще вот такой нестраиваю начну делать крышу да а -а -а. ломайся коска да? да это в конце видео думаю проведу небольшое голосование какое бугнетел все в конце видео о нет о нет о не-не-нет это очень -очень не, не это тварим, говорит, крипер это очень-очень плохо. Не-не-не, тебе не обращали же внимания. Творингова, это крипер. Как трудно строить домой. Тем более ночью. М -м, ко мне сейчас в дом выйти можно, потому у меня двери нет. Так, короче. ой, я упал. Нет. О май гад. О май гад, крипер. Только не взорвись. Только не взорвайся. Нет. О май гад. Вот вот дурацкие какие уже криперы. О, ненавижу. Ненавижу этих припаков. Манга, ты а если. даже блоков не хватило. Блин. Здесь пусть будет ямка. Что тебе поделаешь? Ямка, ямка. А бесит. А что А, стоп, что А, mm -hmm. ну здесь вот этот дым заделает. Ну вот. Блин, не сказать, что это, что ничего не ну все, кушаешь, ну, ну, поделаешь, блин? Ну, если, если, если... если Ну, если не хватает. Господи, сколько скелетов. Отстаньте мне. Отстаньте. Сейчас не отстаньте. Отстаньте. Отстаньте. меня стрелять умри говорю умри да Блин! <гум> а! блин, А! А! А! А! Скот и Ц! А! не А! А! Хочу умираем? Надо жить недол. Нет! Хм, хм, хм, хм, хм, мои вещи, мои вещи, мои вещи, мои вещи. А! Не смотреть, не на этих долбонькин дарманов. Ну нет, недолго, но потом понадобится. А, еще пипер. Деревня, надо было в деревне переночевать. У меня даже кровать нет. Где он там переночу Крипер подойдет. Аааа, -а, я в ямку упал. Ааа, -а, ненавижу прямки. Ненавижу. ненавижу. Ненавижу. я ямки, блин. Блин, поднимись. Ой, упали, блин, наоборот, фу-паук. Ааа. -а. Ненавижу ночь. Ао. -а -а -а. А они мне дадут вещи мои забрать или нет? А когда они дадут? А еще и лагит. Ну, что-то началось. Ну, почти кончилось. А, -а, а я пробегала. Все, у меня сердечко норма. О да, рассвет. О, как красиво. Да, блин, у меня сейчас вещи пропадут. Вот так красиво. А, еще припираю полотки остался. Они не, не сгорают. Я хочу, чтобы они нафиг сгорали. Блин, у меня сейчас не недо вас. У меня... О, мои вещи, мои вещи, мои вещи, мои вещи, мои вещи. Да, отстань ты. Встань, встань, встань. Фу, похохой, похой, встань. Встань, встань, встань. Брат, это удобно. Ну, вот этот мобль, ось есть, он меня бесит. Да, уж. Ой, горите, горите воду нахуй. Ой, иди за мат. Горите. Я ненавижу. Блин, походу это видео Я долго затянется. Да. Ну, отстань! Бесишь! Сгори в аду, блин! До боны! Сгори в аду.